Добрый вечер. В этом видеоуроке я хочу показать, как можно заставить, комп... точнее не заставить, а научить компьютер э, говорить. Есть такой скрипт, который позволяет э, э, при загрузке компьютера издать э, те слова, которые мы напишем транслитом. Единственный минус его то, что он распознает только транслит буквы. Ну давайте я покажу этот скрипт и покажу, как его запускать. И сделал чтобы у нас все работало. Ну, выберем, как обычно, мы на виртуальной машине будем это показывать, чтобы у нас можно было визуально у... смотреть и услышать это. Для этого у меня вот готов есть скриптик. Чтобы не писать вручную, а просто скопируем отсюда. Ну, как сначала, мы как нормальные люди, у нас этого примера нету, мы открываем пуск, выбираем блокнот, прописываем вот это set sapi равно create object сапи sp voice speak привод а вот значит три слова мы убираем и это мы а, там, два, а, два штриха вот в этом а, месте мы пишем транслитом то что мы хотим услышать от нашего компьютера но давайте напишем привет Владимир, вот так. Бывает, если вы не гуру по транслиту, то он может быть случайно вам просто, вот например, привет он понимает, а вот если, например, что-то напишите... Ну, давайте я напишу, привет Владимир и слушатели, вот так, наверное, увидеть, что он привет скажет, нормально, Владимир, не зная, а вот слушатели он должен по буквам сказать, потому что может нервно знать. Или неправильно я пишу. Ну вот. Ладно. Нажимаем файл. Сохранить как? Здесь главное выбрать тип файла. Все файлы. Выбрать, мы его сохраняем. И здесь мы напишем давайте тест. И без разницы. Главное поставить расширение файла. Пишем здесь VBS. Сохранить. Окей. Вот у нас он создался. Теперь его надо перенести нам вот в автозагрузку. Просто нажимаем открыть, чтобы не париться. И сюда переносим. Все, у нас он перенесся. После этого мы просто перезагружаем наш компьютер. После перезагрузки у нас должен сработать наш скрипт. Сразу предупрежу, что я приветствие по умолчанию стандартно отключил. Как это сделать, вы можете, посмотрев... Другой видеоурок называется Как выключить приветствие а, приключения включ... при а, компьютера. Как-то так называется, точнее не помню. Там в три действия легко и все понятно показывается, как это все сделать, чтобы вам больше не, надо... не надоедало. А слушали мы транслитер ПК. Ну, давайте я про помолчу, а вы услышите, что у нас получилось. Как-то вот так у нас получилось. Конечно, транслит получается прикольно. Привет он нормально прочитал, Владимир как-то скомкал, а слушатели даже не понял, что я произнес. Навер... Ну, можно, конечно, экспериментировать, придумывать, чтобы было красиво он его произносил. То есть, вариантов очень много. Главное писать на транслите не использовать русские буквы. А, на этом видеоурок я хочу закончить. Подписывайтесь на мой, а, мой канал, вступайте в мою группу. Там вы найдете много интересных скриптов. Потихоньку я усовершенствую группу. Начинаю делать и менюшку менять. А скрипты... А, вот. То есть здесь можно... Давайте я разверну. Вот тут можно найти пти... а, скрипты, которые... Пиш... И я сам пишу а, по работе, и... Стараюсь находить, усовершенствуюсь И готов скрипты чьи выкладываю Чтобы, может быть, кому-то они были полезны А так, всем спасибо и до свидания